Самана Миканас ⁇ это новый шедевр от застройщика Самана. Да, да, главная фишка этого комплекса ⁇ это бассейн на этот раз абсолютно в каждом апартаменте. Причем это бюджетный сегмент недвижимости в Дубае. Всего за 750 тысяч дирхам вы можете получить роскошные курортного типа апартаменты с собственным бассейном на вашей террасе. Как вам такое, друзья? Те, кто ждал новый проект от Саманы, потому что в прошлых проектах очень быстро распродаются лучшие юниты с хорошими видами. В частности, посмотрите, самые лучшие юниты с видом на бассейн. Можно взять бюджетную студию прямо, например, вот здесь. И она будет в тихом дворе. Кому не хватило юнитов в прошлых проектах, Самана радует нас регулярно новыми стартами Итак, какие лично у меня вопросы к проекту Во-первых, не слишком ли много студий в одном здании Посмотрите, каждый маленький бассейн Это отдельный апартамент И получилось так, что этот билдинг у них просто как отель выполнен Второй вопрос, в локации Все-таки мы понимаем, что и мы когда берем бюджетную недвижимость То райончики здесь будут именно такие, ну более отдаленные Вопрос в том, где будет находиться этот новый проект Саманы Ну и наконец, не зря ли застройщик отказался от самых бюджетных юнитов, потому что в прошлых билдингах стартовые цены были от 480 тысяч дирхам, а здесь уже 720. А, то есть, получается, минимальный прайс вырос более чем в полтора раза, с чем это связано, и не ошибочный ли этот шаг. Давайте вместе разберемся, поехали, смотрим обзор. Итак, друзья, жду, во-первых, ваших комментариев под видео. Я сейчас отвечу на те вопросы, которые у меня встали, когда я увидел новый лаунч, но у вас наверняка есть свои. Я отвечу на все. Пишите мне напрямую в WhatsApp, либо комментируйте данное видео, обсудим, придем к выводу, насколько стоящий этот проект вместе. Дальше, по основным моим вопросам, что касается локации, этот новый проект Самана Миконос будет находиться прямо рядышком с Самана Санторини, одним из предыдущих их ярких проектов, и здесь я ездил и конкретно показывал вам участок, где строится Санторини, показывал, что вокруг. Ссылочку на этот обзор я прикрепляю здесь. Здесь в описании под видео, а сама на Миконос строится буквально на соседнем участке у них уже 3 или 4 проекта строятся там таким полукругом в одной и той же локации я там показывал как раз их уже строящиеся уже под крышей с отделкой проект, Этот получается новый. поэтому по локации можно сказать, что вопрос сразу же снят, это знакомое место это то, где уже распродавались их прошлые проекты, и тем более хорошая новость, что там еще новые проекты будут строиться, то есть будет все такое комьюнити, там уже есть прекрасная комьюнити, и сама на свою такую создает тусовку. Так что кому интересно пройдите по ссылочке и посмотрите это видео и вообще подписывайтесь на мой канал естественно, если вы хотите регулярно видеть обзоры, все более интересные и красивые видео про Дубай для вас, про проекты Дубая, про районы и про те вопросы, которые вы часто мне задаете, пишите в своих комментариях. Тоже стараюсь на них отвечать. Район, где находится Самана Миконос, это район Студио Сити. Расположен он между GVC и Дубай Хиллс. С удобным выездом в любой из районов с доступом к скоростному шоссе. На сегодняшний день это новый район, где сейчас он только еще застраивается. Это один из плюсов. Вы все знаете, что в Дубае нужно брать именно новые современные локации. Что представляет из себя застройщик «Самана»? Эта компания выкупает круизные лайнеры, пускает их на берег, отрезает от них значит, тут вот часть с каютами, которая и строит из этого жилые комплексы. Это, конечно же, шутка, но посмотрите, насколько похожи их билдинги на теплоходы. Это реально как будто круизный лайнер. Кто из вас пользовался круизами, катался на теплоходах? Напишите комментарии, как вам такое сходство, как ваше впечатление, еще какие у вас ассоциации с этим возникают? Ну реально отсылка к такому круизу вообще. Миконос это греческий остров, Центуриния вот это тоже греческий остров. Средиземноморье, такие, такие европейские морские курорты, вот такой вайп они, скажем, воссоздают в своих проектах. В общем, Самана специализируется на строительстве домов клубного типа, малый и так с богатыми facilities, то есть с таким наполнением и вот их основной фишкой является этот бассейн в каждом апартаменте и это реально пользуется спросом и отвечаю сразу на вопрос касаемо того, а почему же такие цены там настолько поднялись в сравнении с прошлым проектом? потому что все-таки в прошлых проектах они оставляли самые бюджетные юниты те, которые без вообще без бассейнов, а просто маленькие студии и практика показала вот в частности, по сантарине что они, наоборот, медленнее раскупаются, что люди предпочитают переплатить, то есть, там, ну, не, не 500 тысяч дирхам, пусть, а 750, но зато взять вот эту вот, фишку, которая будет потом конкурентным преимуществом, в том числе и при перепродаже, и при сдаче в аренду, то есть, чтобы вы могли пользоваться этим и сами полноценно, и чтобы это был ликвидный юнит. Учитывая, что здесь рассрочка предоставляется на срок до 5 лет, на самом деле, небольшая разница в цене, это не критично и вы можете позволить себе вложить э, в перспективу эту сумму. То есть здесь уже каждый-каждый-каждый юнит со своим бассейном. Не слишком ли много здесь будет вообще в целиком квартир и студий в частности? Вот знаете, этот билдинг, он как бы очень сильно напоминает отель. По моей практике, несмотря на то, что многие берут в Дубай недвижимость под сдачу, ну, то есть как инвестиции, и многие будут сдавать, в том числе посуточно, но моя практика показывает, что далеко не все, кто приобретает в Дубае апартаменты, вот реально хотят заморачиваться с арендой. Для многих это второй дом, это место, куда можно приехать, пожить несколько раз в году, провести здесь холодные зимние месяцы, и они, такие люди, не хотят пускать кого-то в свое отсутствие в эти апартаменты. Ну, поэтому фактически режим эксплуатации вот таких билдингов он нет никогда такой заполняемости стопроцентной здесь будут одновременно проживать но ну, по моим прикидкам не более 30-40% процентов апартаментов и фактически вы мало с кем будете даже пересекаться вот кто-то меня спрашивал а не слишком ли будет много людей вот здесь вот в бассейне во дворе этого дома я вам отвечу что вот сколько я уже в Дубае живу в разных билдингах вообще никогда не бывает народу много в бассейнах а в каждом дубайском билдинге есть свой бассейн то есть это не то что прямо это не отель это не турецкий отель куда вот все приехали свою недельку провести понежиться на солнце нет, совершенно другой режим эксплуатации и в этом проблема я не видел ни разу переполненности подобных комьюнити при том что это все-таки это не бич-резорт, там не пляжный курорт это просто лайфстайл то есть это для вас чтобы вы могли кайфануть как вам комфортно вот для чего это нужно в первую очередь берут этот билдинг те кто хочет взять что-то классное для себя ну и конечно это можно будет сдавать извлекать доходность от 8 годовых минимальная можно будет себя перепродать но основная цель покупки этого комплекса это если вы хотите сами за небольшие деньги по меркам дубайского рынка в очень длинную рассрочку взять классный юнит вот тогда это для вас. Малоэтажный курортный комплекс, вдохновленный островом Миконос в Греции. Сама на Миконос представляет роскошные резиденции с частным бассейном на каждом балконе. Множеством самых современных удобств, включая искусственный пляж, кинотеатр под открытым небом, Открытые и открытые тренажерные залы, баскетбольную площадку, детскую игровую площадку и многое другое. Самана Миконос устанавливает новые стандарты в концепции доступной роскоши. Более подробное описание всех благ, которые будут вас ждать здесь в комплексе, ищите по ссылочке в моем каталоге, в моем телеграм-канале вы тоже сможете найти всю подробную информацию по этому проекту. Все эти ссылки есть в описании, переходите, пожалуйста. Теперь давайте зайдем в шоу-рум, и я заодно скажу, не слишком ли мала будет вам студия. Ну, скажем, у вас семья. Может быть, вы с женой, а может быть, даже есть ребенок, с кем вы хотите приезжать небольшого возраста. Так вот, многие переживают, что ну, что нам студия? Ну, что нам студия? Что мы в ней будем делать? Друзья, площадь этих студий от 50 квадратных метров. Я такой площади, когда работал в России, это двухкомнатные квартиры по 50 квадратов продавал. То есть, студия, она очень просторная будет. то есть Будет просторная зона Кухни, с островком, вот с таким, все эти шкафы будут входить, все вот этот стол со стороницей будет входить уже в базовую комплектацию. Санузел будет полностью в отделке и большая просторная гостиная с большой террасой. Вот что будет представлять студия. То есть, это будет по площади, ну как минимум, вдвое больше, чем стандартный гостиничный номер. Разместиться вдвоем или даже втроем с ребенком не будет вообще никаких проблем. Как правило, ставят кровать двухспальную и софу такой раскладной диван. То есть, в принципе, даже четвером, если это какой ну ограниченный по продолжительности отдых даже двумя парами в таких юнитах размещается здесь представлен шоу-рум one bedroom apartment здесь у нас кухня-гостиная далее идет спальня плюс в спальне есть гардероб и еще отдельный большой санузел вот такие юниты уже стоят начиная примерно от миллиона дирхам кому нужно прайс по запросу я вам скину пишите мне на WhatsApp там будут конкретные юниты с ценами вот а я вам сейчас примерно вот стартовые цены озвучивать поэтому даже студии очень просторные не маленькие у этого застройщика просто они так называем однообъемные, то есть кухня совмещена с гостиной. вообще я вот сам жил немалое время в однокомнатной квартире полноценной площадью 30 квадратов, то есть почти вдвое меньше, чем их студии, так что я считаю не тесное будет пространство для жизни. что лично я думаю, мое собственное мнение про этот проект про Самана Миконос, который очень похож на их прошлые запуски. Этот ценовой сегмент самый низкий в Дубае, то, что есть. То есть, ну, самая минимальная цена, это где-то 500 тысяч дирхам. Здесь вы покупаете, с 700 тысяч. И при этом, Самана смогла найти такой сбалансированный подход, когда вы покупаете, конечно, там не топовую локацию, но и не самую отдаленную. То есть, достаточно удобно расположенную по логистике. Вы получаете вроде небольшой юнит, там студия, но зато со своим бассейном и не маленькой площади. То есть, грубо говоря, вы за Минимальный бюджет получаете какое-то особенное предложение, то, что не является там дешманом, то, за что не стыдно, то, что будет ликвидно в Дубае хорошо ценится и являются ликвидными какие-то лакшери вещи, то есть какие-то особенные вещи. В Дубае привык удивлять. И вам тоже нужно будет удивлять тех, кому вы будете сдавать в аренду свою недвижимость или кому будете ее перепродавать. И здесь есть чем удивить, здесь есть своя фишка, здесь нет особой внутренней конкуренции. Это стильный проект вот с каким-то своим особенной изюминкой. И в этом плане, я считаю, это отличное соотношение цена-качество. И дополненная длинная рассрочкой это предложение, оно реально делает его доступным ну, практически для всех. То есть как бы минимальный прайс с максимальной по сути под длине рассрочкой. Вот за это сбалансированное предложение я и люблю Саману, мне нравятся их проекты, они сделаны с душой, и поэтому мне не стыдно их вам презентовать, я даже рад вам это предлагать. Поэтому пишите свое мнение, пишите, что вы думаете, кому интересно, я уже вышлю вам детали лично. По WhatsApp, у. пишите мне сразу на WhatsApp. Ну и, конечно же, через меня вы можете дистанционно забронировать лучший юнит. Здесь сейчас доступны все предложения. У меня в резерве лично будет 10 юнитов, которые доступны только в закрытом чате. Мы с вами можем выбрать их для вас. Сделку можно привести полностью дистанционно. Мы все сделки закрываем здесь дистанционно. Вам даже не обязательно прилетать сюда. Пишите, я расскажу, как это все делается. Ну и, конечно... Я гарантирую вам полную безопасность, надежность, ваше спокойствие. Я буду вашим представителем здесь при решении всех вопросов, связанных с недвижимостью в Дубае. С вами был Данил из города мечты, города Дубая. Всем пока, я на связи.